Всем привет. бля Я, вот, да. Я с тобой... Я тебе Я с тобой... Я знаю какая Я Я с Я Я Тоже стер легком. Максимальный рекорд хочу побить, максимально. Быстренько пройти все. Где там уже? Я бегу к летели. Самое такое падение. Я не могу. Это нечестно! Нет. Нет. Тупые пюпки! Если я Дурочка! Я за тебя чуть не проиграл, дурочка! Сануется прям рядом очень близко! Я очень сильно испугался. Это было неожиданно. У каждого по-разному, наверное, он должен близко быть, по-разному я. Здесь это получится с первой попытки брай Я с первой попытки прошу. Опа. Опа. Опа. Опа. с первой попытки пошел. Лопату Лопату возьми. Твою. Я яйцо пропустил. нечестного яйцо да да да да да да, да, да. Чё? кто его сюда привел самый плохой человек привел самый плохой он мне помешал пройти Давай быстрее, быстрее, я на кофе иду. <мыш> Надо было раньше. Попыльки. Опа. Опа. Опа. <соединяем> Нет, не допрыгнуть. Них <соединяем> Все, прошу. Привет. -а -а. как ка <связи> на паске на этой клечке. 5 яичек. Сколько еще проходить осталось, нельзя? Обяза. Повар там еще есть. Ты честно? Ты честно, моя лестница двигает. Лестницы? А. Блин, вообще не Вообще надо прыгать. Как я. Блин, не удивляйся, кому-то ты первый раз. Флажок что-то еще быстрый, его даже рук не видно было. В фильме было видно. Он может через здание пролетать. А мне повезло, знаешь как? Я на трубу шлепнусь. <свят> <Юджин>. <свят> Я пошел, да. А я видите, кручу. Бежать надо. Да она такая. Блин, опять нигде перепутал на не наш. Опять он не запрыгивает. Он... он не запрыгивал, да как? А ты честно вообще? я не смог не мог я то я не мог перепрыгнуть у меня осталось два уровня и все я буду пройду я Ой, яичко дед мороз уже как-то недоступна дед мороз уже недоступен кстати, тут тоже могут яйца быть на самой сложной штуке, ля. Чё? Вот это самое сложное. Это я не люблю. Это какие-то уровни, а мог пойти? Самое нелюбимая. Самое нелюбимое. зараз так. Наша. <связывая> Нет! <связывая> <связывая> Давай! Давай! Да пусть! Давай! <связывая> как так что это было сейчас иногда слишком много прыгает Борт прыгает. Mm, не затрепил. Я не могу уже. Наконец-то получилось. Наконец-то. Наконец-то пошел. Ты все закончила? Ты снимать будешь еще?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 あかにそう Малёха. Да. Получилась. Вся получилась. Выход. Опа. 1001 А Чё, чё? Нет. На тебе! Прошел. Гадина. Сложная гадина. Два. Здесь не пропустили ничего. Я Ничего, жизнь не еле прошл даже. жизни прошу. прошу. Пожалуйста. Нет That one, mm -hmm. and I can't hit.